Прежде всего, уважаемый господин Смер, уважаемые дамы и господа, хочу сказать, что для меня огромная честь выступать в этом историческом зале, быть гостем известного во всем мире научного центра Института Франции. Тем более, что это как бы, звучит в контексте тех моих выдающихся соотечественников, которые раньше посещали Французскую Академию. Правда, для меня, думаю, что и для моих коллег, несколько укором звучит, что царь реформатор Петр Первый был в Академии скромно, без большого кортежа и занимался делом. А в Государственным деятелем совмещать скромность и эффективность пока не очень удается. Но мы будем делать выводы и стараться. Правда, нас несколько извиняет то, что Тайсонский был здесь инкогнито, а мы государственные деятельности. Разумеется, для меня большое удовольствие послушать вас и иметь возможность высказаться самому. Рады, конечно, новой встрече с госпожой э, Лен Карьер Данкос и, и с господином Дрионом. Мы имели удовольствие встречаться в Москве и имели, по-моему, неплохие содержательные деликции. Должен сразу сказать, что французская политическая традиция была и остается для России наглядным примером восприимчивости к позиции интеллектуальной, выстреливающиеся государство к позиции интеллектуальной. К счастью для вашей страны, эта традиция прерывалась не столь часто и не столь трагически, как у нас, и об этом здесь вот коллега, который выступал в первом, уже говорил. О идеи философов и мыслителей в России далеко не во все времена могли так влиять на развитие государства и общества. Между тем, стремление принять европейский опыт было изгодно присуще России. Особенно отмечу эпоху посвящения. Здесь об этом тоже уже говорили. Когда русские правители стали по-настоящему глубоко изучать культуру и политические традиции западных стран. И Франция была в числе этих стран. История свидетельствует, что Вашу Королевскую Академию Наук и другие академии, как уже упоминалось, посещал Петр I, и, как говорят исследователи, он неизмеримо больше интересовался учеными и научно-техническими достижениями, именно научно-техническими, нежели официальными церемониями. Здесь уже было сказано, это, собственно говоря, тоже начал. В этой аудитории, уверен, знают, что по возвращении из Франции российский император а, принял и окончательное решение о учреждении Российской Академии именно после возвращения из Париж. Впоследствии членами этой академии считались и многие французские ученые, и как здесь только что было понятно, многие из них и жили в нашей стране. Не буду сегодня называть многочисленные славные имена российских э, россиян и французов, которые на протяжении веков связывали нашу академическую школу, наши академические школы. Отмечу только что и сегодня ваш опыт работы является для России одним из образцовых и безусловно привлекательных в контексте проведения перехода и образования, и науки. И не случайно здесь э, присутствует и. Я. Ваши российские коллеги вместе со мной, и президент Академии наук, и вице-президент, министр культуры, министр образования правительства Российской Федерации. Хотел бы сказать несколько слов о том, как я вижу в сегодняшний день российско-французских отношений. Отношения, корни которых уходят глубоко в историю. И к формированию которых эта посвященная аудитория привлекается далеко не в последнее время. Полагаю, что наше политическое партнерство традиционно носило для Европы стабилизирующий характер. Мы не раз были союзниками и в создании мирных альянсов и военно-политическом содружестве, в содружестве против возникающих угроз. Как в России, так и во Франции одинаково убеждены, что мирные проблемы логичнее решают на основе принципов и норм международного права. И не в последнюю очередь, потому что российские и французские государственные мысли – это одинаково близко. Я э, хотел бы вернуться к одному из первых выступлений. Здесь коллега сказал, что без гармонии между законами и устоимой не может быть э, порядка, стабильности. Я не хочу ни в коем случае открывать дискуссию, но… Э, Думаю, что многие согласятся. Закон всегда отстает от жизни. Жизнь всегда уходит вперед. Закон только еще задумали принять. А жизнь уже ушла вперед. Но правдой является то, что если мы не будем следовать этим правилам, то наступит, конечно, хаос. И наша задача заключается не в том, чтобы нарушать законы, а в том, чтобы своевременно изменять правила, по которым мы живем. Но следовать этим правилам. И внутри наших стран, и на международной. Думаю, вы согласитесь, российско-французские отношения всегда были чем-то большим, чем сотрудничество двух государств или общение двух народов. Здесь с полным основанием можно говорить о единении созвучных и взаимообогащающих культур. И если в этом есть какая-то привилегия, то в нашем привилегированном партнерстве огромная заслуга именно гуманитарной составляющей. И в наши дни близость мировоззрения тоже помогает двум странам эффективно сотрудничать и в Совете Безопасности ООН, и в Группе Восьми, и в ОБСЕ, и других механизмах партнерства. Она позволяет тесно взаимодействовать в решении актуальных международных проблем, предлагая и пробегая конструктивные подходы, во многом идущие еще из традиций европейской политической голосов мощным двигателем экономического и промышленного прогресса в наших странах всегда были научные связи России и Франции. Новое время поставило перед нашими странами новые задачи. И решать их эффективнее, конечно, тоже сообщило. Мы об этом очень подробно вчера говорили с президентом Франции, господином Жаком Шираком. Сегодня встречались с премьер-министром и уделили этому тоже особое внимание. Полагаю, что сегодня наиболее Полезно объединять исследовательские усилия на прорывных направлениях научно-технического навигации. Знаю, что по линии сотрудничества наших академий сейчас разрабатываются несколько десятков таких тем. И что эти инновационные проекты уже служат интересам развития бизнеса обеих страны, интересам развития нашей экономики. Я вижу большие перспективы во взаимодействии французских институтов с научно-инновационными центрами России. Тем более, что наиболее важное, важное направление сотрудничества здесь уже определились. Это, это в первую очередь авиакосмический комплекс, энергетика, экология, биологические и информационные технологии. Мы возлагаем большие надежды на нового министра Франции, французского правительства по науке, потому что она не только министр французского правительства, но и российские космонавты. И это внушает особый надежд. Уверен, что стратегическое партнерство в этих областях позволит нашим странам максимально использовать преимущества мировой глобализации и минимизировать ее негативные последствия. Особое значение для сохранения и развития культурной идентичности народа, конечно же, имеет язык. Это хорошо знают во французской академии, одной из задач которой изначально было создание грамотного, ясного и понятного всем французского языка. Мы в России сейчас также внимательно следим за чистотой русского языка, за его сохранением и современной эволюцией. Если уж Екатерина II, как вы сказали, немка по происхождению была, была озабочена за силем русского влияния в России и обращалась к истокам философской мысли и культуры Франции, то сегодня, думаю, тем более мы должны подумать об этом, подумать о сохранении разнообразия мировых культур и способствовать сохранению этого разнообразия, хотя бы в наших странах. Полагаю, что важнейшей совместной задачей должна стать взаимная поддержка международных позиций русского и французского языков. Язык – это еще и главный инструмент взаимного обогащения и проникновения культур идей и знаний. Считаю даже крайне значимой совместную работу над повышением конкурентоспособности наших систем образования, по развитию фундаментальных наук. Ведь именно знания являются в современном мире главным ресурсом его развития и развития отношений между государствами. Однако и вы и мы понимаем, без создания надежных условий сотрудничества все эти планы так и останутся на бумаге. Поэтому так важно расширять научные и культурные обмены, упрощать условия перемещения для студентов, молодых ученых, специалистов двух стран. Я самый энергичный сторонник президента Франции, когда он говорит о том, что э, уничтожая прежние линии водораздела в Европе, мы ни в коем случае не, не должны создать нового. Уважаемые друзья, не могу не затронуть еще одну чрезвычайно важную тему. Это наша совместная борьба против общего врага 21 века, международного терроризма. Не буду много уделять этому внимания, но думаю, все вы со мной согласитесь. В 21 веке интеллектуальная и морально нравственная вакцина против террора и так также важна, как препараты против смертельных болезней, в 19-м веке пастерам и вечникам. И в заключение хотел бы подчеркнуть и ваш, и наш государственный опыт одинаково свидетельствует. Лучшим противоятием от войн, кропровидных революций могут быть только просвещение и информации, только объективные знания и прогресс, инициируемые демократическим обществом и реализуемые демократической властью. И хотел бы добавить. Для меня очевидно, что присутствующие здесь, уважаемые коллеги, помимо научных заслуг, в полной мере заслуживают права называться интеллектуальными, интеллектуальными подвижниками и своего рода шерпами двухсторонних отношений. Пусть нам сопутствует удача во время благородной Я благодарю вас за совместную работу и за внимание.